Угу, угу, да. Угу, угу, Так его, наверное, и есть. Попробуем. азнак. Азнак. Вкусно? Oh, кактусы. О, это кактусы и О, Надо а Блин, какая вкуснятина. <смех> это ничего не жало. Семечки Вот это драконий фрукт. Фрук не нет, У нет. <смех> Никакой. Сегодня мы идем в гробницу Святого Юши. Мама запросила. Погнали. А потом будем есть кактус. просто Смотрели на Юшу. Посмотрели. Пойдемте дальше, вон надо луковой сходим. Пойдем. И купим штуку. Ну, купить-то штука это святое. Как говорится. Сколько мы на такси потратили? Весь мир. От остановки потом расстановлено. Потом ранее. Потом ранее. Теперь будем сдать... исполнение нашей молитвы. И просьбы на святом месте. А ты же как дела, пацаны? Yok, ben ben yaptım her seni bekliyorum. Yok ben yapmadıydı. Amirler deciğim. de hiçler bir şeyler yapıyor. Şimdi bir tanesi peynirli olduğu Kimsiye oluyor. Onlar değil mi? Uh -huh. Hepsi. Hep. Evet. Altı yerleri var. Çiçek, kupa var, bilezik var. Hepsi, hepsi А Ну что, вы тут кушаете? Домах не хлеб. Вкусный. Ну ну, квартира, Едем домой с гробницы Юши на автобус. Покажи остановку. Сюда вот вам надо идти. Так, идешь, идешь, идешь. Оп, и в нее пришел. 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Merhaba Nasıl? Bir diğer tarafa da var böyle Смотри, как все будет чисто в Да, okay, no? Вот смотри, какие вот большие штуки есть. А -а -а. Вот какой домик. Можно вон на кладе выйти. Да, мы находимся в Казанском Что а за банда? Мордаты. С тобой можно познакомиться? Что -то. Давай Все познакомимся. Не Такой симпатистный. <серкнулся> Какая морда Сонная. <совсем? серкнулся> Ну ладно, мы пошли дальше. Отдыхайте. Пальма. Пальма. Кстати, сама. Заложено, да? Нет, да занавеска. не живой. Ну хотя, я не знаю, занавеска висит, а тут вот какая дыра в стене. Да. Хурма спит. Впереди, да. Да, да, да, там развалины крепости местные. ёкнулась она, она на падает, а Да. Ну, что ж, у кого-то яблоко, у кого-то хурма во дворе. Пошла. Олли-путешественница Ты по трущобам решила? Ага. Ну здесь да, уже начинается такое Вот то вот, такое Сидишь, ждешь Стучи да, это хороший домик, новенький отстроенный. Ты хороший. Ты хороший. Красавец турецкая кофе да. вот так вот просто кто-то у себя посреди сада поставил столы а теперь это кафе, кафе. Ну чё здесь? Там такой товар, да? Кушайте что-то уже, да? Мы прогулялись по э, рыбацкой деревне под названием Анадоу и зашли в местные рыбные рестораны. Тут, кстати, уйма. Мы выбрали более по цене подходящий, один из самых В общем, сейчас будем пробовать рыбную кухню. Это осьминог, порция 150 лир. Порция э, этих, на гриле этих каких то миди 100 лир. Салаты вообще дешевые, Это 30 лир. Миди 60. А миди 60, да? 60 лир миди. К тому моменту, как вы приедете, она может быть будет уже 100 стоить. Салаты дешевые по 30 лир. И сейчас нам принесут две рыбы. Вот а Рыбы там. А, это не нам. Рыбы по 120 лир. Сибас и дорада. И дорада. Очень приятный ресторан. Ой, там кошка идет. Посмотри, какой он красивый. Там Кошек, в кошек в этой деревне. Уйма здесь рай кошек. Да, они все кушают рыбку. Да, такие все жирненькие. Вот, вот это вот, кстати говорят. мама подумала, что это отели, а но это не отели. Это обычные частные дома, а вот рыбак Что брать свои сети. Елина Здесь живут рыбаки, которые ловят рыбу тут. Сразу же ее продают в ресторане. Это и да, а? да, мы даже видели такой один случай. Да. Ну не один случай, а просто видели, как это происходит. Да. Это... В общем, я бы тут жила. А тут еще аисты есть. Вот там вот аисты. А этот прекрасный вот он ходит. Ой, какой зуртрин. Деревня такая ухоженная, По нашим представлениям, это пригород Стамбула, то, что выглядит, он не как деревня. Здесь коттеджи домики, есть многоквартирные дома, ну, в плане, там, на три квартиры. И есть, конечно, старые домики, все с огородами, с апельсиновыми деревьями, деревьями хурмы, граната, со своими большими садами. Мандаринки. Общем, Мандариновые деревья, деревья, да, я сказала. В общем, это даже не деревня. И главное, что тут еще на берегу воды прям. Да. Такой живешь-живешь. Добраться Может, пойду, можно. я поем на берегу воды прям. Пошел в кафешку, сел, поел. На берегу Босфора. А, как же добраться до этой деревни? А, сесть возле... Ну, в общем, мы ехали с остановки Умрани. Можно сесть там на автобус. Приложим в описании, на какой конкретно. Но мы сели на такси, чтобы время с... сократить. Доехали сначала до гробницы Юши за 200 лир. А оттуда там рядом остановка. Э -э, но Она там одна. До нее нужно дойти, и сесть на автобус э -э, 15А. Да, и проехать минут 10, наверное. И выйти на остановке на ваи. И все в этой деревне. Да. А еще можно сесть на Умране. А можно еще и на паром. Да, вот прям сюда приедешь на пароме. Правда, паромы ходят редко с Умрани. Да. Ну зато с арриера ездят. Mm -hmm. Ну, шо бум есть? Давайте кушать. Okay, okay, okay. Мы дождались нашей рыбы. Гузель. Принесли гузель кабалы. Ой, кабалык. <laughs> гузель балык. Рада. А, <laughs>